на потом, кто мне начнется в нашем доме войны Душа моя белая, душа смелая, веди меня, попы жизнь, сверху, тем, кто спорит кто денег не спой, передаю гому, носить никую вам не стоит, ломал потолки, ломал листья, но нифига не получилось это все искусство. Бардан я тебя типа давно уже знаю, примерно, ну, два года, три, уже пролетело довольно быстро. Помню, когда мы гуляли, на редких купались, И ничего не замечали, а тут бас, и никого не стало. Это все суматоха, тут сразу шрапало. Вот, там, короче, дальше, так, да, до конца не выночилось. Круто. Так, так, Молодец. Правильно, Максим, ты не разрешил кольца туда уносить? А тут нечего было бы тут делать вам. Тарзанку эту трапецию можно сделать там он из лестницы. Это Никита крещеный? А чего крестик не носишь? <г Ayala> вот черный, смотри, вот черный, у него. Это что, бои <г Ayala> без правил? Вон еще я Ну там, Это ты поешь, что да. тебя снимали? Да. 7 лайков. Ты на Ютубе это или на Яндексе? На Ютубе. У тебя канал есть? Или а кто-то поставил? Значит, э, зачитал Данил. Какой Данил скорогхода? Он где живет? там не смысл, ну, что там некоторые не принят